Всем привет, Макс Риск. Новый персонаж вроде бы, да, достигнет до второго уровня. Получай, вау! У него новый персонаж, классно. Посмотрим. Так, я ничего не вижу. О, так, это новый персонаж. Ха -ха -ха. Фил прибивает на сцену, прибывает на цену Фил. Окей, у нас новый фил. Персонаж, это классно. Финн. А есть Фил. У нас будет Финн. А где Финн? Вау! Он так спрятался, что и в шоке. Как давай персонажа добавить в изображение? Просто нажимаете, все. В принципе. К кстати, когда вы смотрите данный ролик, на, поиграем сюда. Э, подписка, лайк, потому что у меня сейчас нету. И YouTube канал неделю стоит. Серьезно. Да. Привет всем. Я тут Алло. Макс Риск. Алло, да. Кстати, может, давай Алло. сейчас. Эм, как я обещал. Выйду и сразу же страшно, я сижу, ушла на Выйти из матча. Слушайте, друзья, заходим сюда вот. Извиняем язык и ю спикинг сначала. Вот очень интересно. Хеллоу хай! So, what's the name? I don't know why they speak English. Why German? Maybe it be cool. Ну, вроде вот так на искать. Но желательно найти телефончик, так что у нас там. Ай, блин, дела дрянь. Нормально. Думаю, они там толпой, блин. Справится. Я не знаю, почему они не говорят. Хотел попробовать, блин, не стесняется дечу, блин. Я все, блин, убирают какой я язык. Думаю, ч тут английский делает, мой русский. Я не знаю, почему не работаем падает я не на ларе безмена <падает> так ой блин помимо я так рядушка я фил мой персонаж поэтому ой блин новый коррестав помните как мы карты смотрели с вами ролики вот посмотрите вот реально я им заздрю, когда они играли этим язычным а теперь я с ним разговариваю ой я не повезет но ну, я мирный блин я не мечник я жалко не-не, хай выполняет. Я думаю, за менту все успеет, так туалет не нужно. Блин, ну ладно, придется тогда что-то делать с этим. Ведь реально. Ну, убийцы не может сразу все, всех. Специально так сделали, чтобы убийцы было тяжело. Так, два бомбочку я разврежу, блин. Дюк тыл из спик Тихо, что это такое? Да неудобно. Я не знаю, кто из них, блин, убийца. Ну ладно. Вот если был бы убийца с мечом ножом ходил, то было бы шикарно. А так не нечестно. У меня, как-то Вот за наймс. Что? Okay. честно я в шоке они говорят на ну, английском, отлично отлично потренируемся специально думаю что это я да ладно срочно звонок No. Five. Two. One. Но, но, но. Новжай. Ёшь шути, блин. Нереально пранкуют меня. Вот это наверное самом веселая игра на сайте. Все она нравится по любому. Кушать, конечно. О, еще тут у вас Это, кстати, новое вроде радиовании. Кто знает. Блин, меня обманули специально, это логичная тактика и хидра. Да, мы где-то мирные люди, которые бах бах бах себя э, можем вырубить. А это такое? А? Нельзя выйти Эх, блин, он язычно, так не верится, как-то русский. Это тюк, это тюк. Точно? What the names? No, no! Yes, of course. Yeah, boy. Yeah, friend. Yeah, happy! Bye Hi Hello Oh my god Ха, Офигеть просто никакого ответа Ничего происходит Рыскать не были, Ух какие <laughs> Они такие Ну не знаю. Сейчас убийца не выполняет, не убивает, там минута дается, там 3 секунды. Так что если убийца стоит в с вами сначала игры, то знаете, что он убийца по-любому. А пока выполняете квесты, то он сейчас не может быть убийцы, потому что время секунды есть. Так, вроде бы не донор. Потому что он ну, квест выполняет они меня бьют. Так, ну эти квест больше квестов. Блин, прикольно, мне нравится. сейчас немецкий, а то сейчас другие будут ролики снимать. И, блин, я опоздаю, как всегда, ну... Нет, я выполнил квест. Почините освещение. Вот блин, кто выключил свет? зачем? Дона, блин. Кто выключил гремоны свет? А я так думаю, почему у нас свет такой маленький? Потому что выключил именно он. Это значит саботаж. А, кран, блин, нужен. Окей, давай кран сначала. Починил, блин. Почему одно и то же, кстати? Ну, не, ну, хоть что-то я научусь, блин. И научу вас играть, в принципе. Ну, Страшно, вообще. Кого-то, блин, убили. А кого, я не знаю. Ну, по-любому, кто с нами был, не помню. Блин, кто выключил свет, блин, саботаж, блин, вечно. Он так и всех вырубает. Но, но хэппи, фэнкс play, гейм. Ну что, всем удачи, пока.